И себя заодно. Апить, нахуй. Ой, убежала. Е. Держим. И, ум... и моем. И умываем. Ба. <связь> <связь> <связь> ты за что-то за ухо ты его кусаешь ты господи ж ты, боже мой. А вот надо другую тоже помыть. А что, не моется, как, как правильно. Не дается правильно мыть. Вот. И все. Мы... мы, не, не, не большинство, не мыло. Бабушка. Ой, господи, это что мытье или, или бить Не пойму я. А, бабушка. Ты зачем их так? И мы, и мы кусаем. Вот так вот все. Неправильно, как это. Не совсем. Действительно. Это. наморчала на них и пошла. Они остались в недоумении. Что это было вообще? Это была помазка или порка. Показательная порка. Бедные эти бузи, бузи, Господи, бедные котятки, бабка такая ворчливая.